Здравствуйте! В сегодняшнем видео хочу рассказать э, одной очень важной ошибки, которая происходит, когда мы подаем документы на финансирование. Поэтому посмотрите видео целиком и, надеюсь, вы получите очень важную информацию, которая вам поможет избежать ее. Итак, смотрите. Подают документы на финансирование. Вот. И, к сожалению, даже самые лучшие заемщики, которые подали, могут совершить ошибку, могут использовать свою кредитную историю получить отказ от финансирования. Ошибка, на первый взгляд, очень простая, но, как часто бывает, мы забываем о мелочах. Все нам кажется, это мелочь, а для банка это серьезное нарушение. Может, пройдет время, банки будут к этому относиться проще, понимая, что это ошибка или невнимание, неплохой заемщик. Но, к сожалению, с теми банками, с которыми я общался, спрашивал, они мне говорили, что для них пока это серьезное нарушение, и в этом случае они не дадут рефинансировать кредит. Итак, переходим к этому. Смотрите, как происходит рефинансирование. Мы подаем документы на одобрение заемщика что-то идет так, что-то не так, как бывает. Редко бывает сразу, что все происходит нормально. Поэтому какое-то время уходит на это. Потом опять-то подаем документы на квартиру, и опять что выявляются какие-то недостатки. Как я говорю, редко бывает, что сразу у кого-то все сгодка проходит. И поэтому, когда мы подали документы, и прошло там время, тут прошло время, и у нас подходит время выплаты по старому кредиту как бывает предыдущий кредит вот там 5 числа платеж а мы думаем ну ладно у меня там 5 6 там сейчас будет рефинансирование все и, всё, и не, не заплатили или просто банально забыли расслабили что все там выхожу на сделку и забыли а вот тут банк смотрит опа просрочка вот и соответственно как я говорю в этом случае уже не не дает и финансирование что все это плохой заемчик да я понимаю что ты Скажем, нелогично, что это какая-то глупая ситуация, но, к сожалению, это пока выглядит именно таким образом, что в этом случае банк может отказать в э, кредите, и поэтому нужно очень внимательно за этим следить, чтобы не было такой накладки, чтобы не получилось так, что вы понадеялись, что у вас все замечательно, такой хороший, и тут хоп, себе все испортили. Надеюсь, это видео вам было полезно, э, поэтому буду вам очень благодарен, если вы... Оставите свой комментарий, где вы скажете нравится вам или не нравится. Также поставите лайк или дизлайк, в зависимости от того, понравилось вам или не понравилось это видео. Если хотите узнавать новую информацию свежую о том, как у меня выходит видео, подпишитесь на канал и внизу нажмите на колокольчик. тогда, когда будет выходить новая информация, вы об этом будете узнавать сразу. Всего хорошего, до свидания.